Друзья, всем привет! Мы сегодня находимся в нашем шоу-руме. Здесь у нас ведутся работы по укладке керамогранита на пол. Значит, пол у нас здесь был достаточно кривой. Мы выравнивать его не стали никаким составом. Мы его выравниваем на текущий момент плиточным клеем. То есть, что мы делаем сейчас? Мы сейчас производим, как я сказал, укладку керамогранита, но укладка у нас происходит по плоскости. То есть, мы взяли за основу какую-то точку нулевую, и начинаем гнать плоскость. У нас, если посмотреть на какой-то плитке, может быть, в общем, у нас перепад здесь 3 сантиметра на всю плоскость. То есть где-то у нас уходит уровень. Но для нас уровень на таком большом помещении, уровень пола не критичен. Поэтому мы вытягиваем просто плоскость. Четко, чтобы шло по правилу, чтобы следующее оборудование, которое мы будем здесь выставлять, а именно мебельное оборудование, либо различное другое оборудование, чтобы оно у нас стояло четко, ровно, на плоскости. Смотрите, что мы здесь предусмотрели. Вот в этом участке у нас будет располагаться два рабочих стола. Здесь у нас будет зона для посадки наших гостей, заказчиков и клиентов. А здесь будет два рабочих стола. В этом участке мы предусмотрели вывод кабеля из пола для того, чтобы расположить здесь можно было розеточную группу. Чуть попозже мы полностью будем в пол встраивать саму розетку. Дальше у нас кабель вот здесь под полом проходит на стену и будет уходить в распределительную коробку. То есть, когда вы планируете такие помещения, то необходимо планировать сразу расстановку мебели, не просто просто уложить там на пол керамогранита, потом вспомнить, что у вас здесь необходимо, поставить розетку, в противном случае смотрите, что будет, и как вы можете заметить часто в магазинах, особенно в торговых центрах, и если это отдельные какие-то островки, как в нашем случае, вот здесь вот будет два рабочих стола, а в торговом центре это может быть какой-то островок, и у него сверху свисает какой-то провод в какой-то гофротрубе, либо в трубе, для чего? Для того, чтобы можно было вообще розетки-то, собственно говоря, подключить мы не стали сюда закладывать витую пару, хотя могли тоже ее заложить, но не стали, потому что сейчас достаточно сильные точки доступа есть, которые будут нормально пробивать нам весь интернет. Вот. В противном случае, если бы мы здесь розетку не заложили, чтобы у нас было либо в ту сторону, либо в ту сторону, либо в ту сторону, у нас по полу шел бы какой-то кабель, либо кабель-канал, либо какой-то порожек, в котором мы бы скрыли вот именно вот эту кабельную продукцию та, которая сейчас у нас заложена под керамогранитом непосредственно предлагаю переместиться в тот зал просто покажу вам толщину слоя который у нас идет сейчас толщина у нас идет от полу сантиметра до двух с половиной сантиметров перепад по плоскости как я уже сказал мы делаем плоскость давайте посмотрим и покажу вам вообще хаос в принципе тот который у нас на текущий момент присутствует на этом объекте также скажу что это видео больше для тех людей, которые планируют что-то свое открывать. Это видео для тех людей, которые просто за нами наблюдают. То есть оно достаточно сухое в информации, но может быть кому-то будет полезен вот этот провод, который торчит у нас из пола под розеточную группу. Погнали! Сейчас мы переместились в первый зал. У нас как раз с того зала сейчас переходит сюда укладка гранита, вот, ага. можно заметить, что там у нас толщина слоя по а, плиточному составу меньше, здесь у нас толщина состава по плиточному составу больше. И дальше у нас опять идет здесь, а, ну, чуть побольше, то есть здесь пол такими ямами, он пролетает. Но а, идем мы так или иначе все равно по уровню, несмотря что как бы, идем в плоскость. Где-то у нас получилось сбить а, состав наливной, который здесь присутствовал, от предыдущих арендаторов где-то не получилось. То есть, учитывая все вот это, мы э, выравниваем, клеем э, саму плоскость пола. И сейчас можно переместиться в этот участок, показать, как у нас, собственно говоря, происходит вся эта здесь работа. То есть, работа достаточно пыльная и грязная. Плюс ко всему, у нас здесь есть строительные леса, которые нам нужны для того, чтобы у нас мастера заходили и продолжали работы по потолку. Парни сейчас, когда с плиткой закончат, мы, соответственно, будем уже выстраивать э, стены из гипсокартона и присоединять тот офис и дальше будем уже заниматься непосредственно с потолком. В этом участке у нас э, должны прийти ребята, которые демонтируют нам вот этот дверной проем, э, уберут полностью раму. Для чего? Для того, чтобы мы могли убрать э, вот эту вот плитку, которая здесь есть э, от застройщика, ну такую достаточно некрасивую и ужасную. Вот. Мы выведем полностью плоскость пола оттуда, вот до этой входной двери. И когда будем заходить в это помещение, в общее, да, у нас уже с самого порога будет начинаться красивый пол, а вот не такое убожество, которое здесь есть. Но для этого нам сначала надо полностью демонтировать вот эту вот дверную раму. Полностью нам придется открыть дверные откосы. Вот, а здесь это штукатурный состав. Открывать полностью, распаковывать пакеты, вот, убирать укладывать плитку, потом на плитку, получается, заново ставить э, вот этот дверной оконный блок. И, соответственно, сверху нам тоже надо будет его немножко приподнимать на те сантиметры, которые у нас здесь идут. Э, работы достаточно такие, э, ну, небольшие относительно вот этого момента, но их сделать тоже необходимо, чтобы у нас на выходе получилось потом все по фуншую. Потому что часто, э, ну, как-то, как сказать, Заходя в шоу и вот такую вот разбивку видеть по плитке и граниту будет как-то на самом деле не очень суразным. Вот как-то так. Что касаемо материала. Здесь у нас мы укладываем керамогранит. Это у нас керамоморации. Мы планировали укладывать эталон, но по бюджету мы не проходили. Сумма значительно дороже, нежели у керамы. Вот. Выбрали подходящую нам фактуру и цвет плитки. И бог с ним, остановились на кераме. Значит, по плиточному клею СМ-14 цирезит под керамогранит крупноформатный. Можно было взять маппей тот же самый, но, говорю, маппей в два раза дороже, на такой площади на 200 квадратных метров, это пока для нас сумма неподъемная, значит, будет. Грунтовка циризит 117, 17 пролили просто пол и обеспылили, начали производить укладку. У нас, значит, здесь 120 где-то... Коробок керамогранита. Значит, на такую площадь на 200 квадратных метров у нас ушло а, где-то порядка 5-6 канистр грунтовки и а, 105 мешков плиточного клея мы сюда закупили для того, чтобы уложить а, два вот этих а, торговых зала, которые мы здесь планируем что касаемо потолка на этом объекте смотрите что мы сделали у нас здесь от застройщика был выполнен потолок каким родом был армстронг армстронг мы убрали под ним была ячейка 60 на 60 по гипсокартону, и значит под ячейкой у нас минеральная вата которая выполняет функцию какой бы казалось бы небольшой шумоизоляции от соседей которые живут сверху что мы сделали мы минеральную вату оставили, оставили ту решетку, которая там есть от застройщика из профиля. И подшили это все гипсокартоном КНАУФ. Это не КНАУФ, по-моему, не помню. Самый дешевый мы взяли гипсокартон 9,5. Для чего? Для того, чтобы минеральная вата, просто у нас вот эта пыль от минваты не сыпалась на тех посетителей, которые будут здесь находиться. И непосредственно на тех работников, которые будут здесь работать. Значит, следующим этапом мы зашили все это гипсокартоном. Если вы посмотрите, мы особо не старались зашивать там идеально это все как-то. Почему? Потому что нам на самом деле это вообще не важно. Это у нас черновой потолок, по которому пойдет трасса по электрике, трасса по кондиционированию. Мы потом это все просто закатаем в черный цвет. Возможно, мы что-то и подмажем шпатлевкой, но функционал этого потолка это лишь просто для того, чтобы можно было закрыть минвату, которая есть на потолке. Мы закрасим в черный. И поверх этого потолка либо будем делать а, потолок грильята, у нас еще пока это под, под вопросом, или, возможно, мы будем делать какие-то декоративные а, элементы потолка из того же пенопласта, из того же поролона. Что-то такое интересное, а, что мы подсмотрели а, в шоуруме в том же самом ТЦ, потому что достаточно забавно там сделано, а, достаточно бюджетно. Если мы это сможем реализовать, то я обязательно вам расскажу, сколько нам это встало. И вообще, каждый этап я буду вам рассказывать, сколько стоит тот или иной продукт, сколько мы тратим денег, чтобы у вас было понимание, сколько примерно в совокупности надо денег для того, чтобы открыть вот такой, казалось бы, небольшой шоурум на 200 квадратных метров по данным направлениям. Друзья, ну а собственно, если у вас возникает вопрос, почему же мы так мало стали снимать видеороликов с наших объектов, так я вам скажу так, это достаточно длительный процесс. У нас очень много идет работы в процессе, то есть у нас много идет объектов, объектов много есть, которые уже стоят и ждут просто установки мебели. То есть что было раньше, когда я только начинал вести YouTube-канал, мы работали без проектов, мы не делали мебель, мы, собственно говоря, ничего не делали, кроме самих ремонтов спустя какое-то время мы начали делать дизайн-проекты и тем самым у нас процесс реализации проекта от начала и до конца он затянулся но а тогда, когда мы стали делать теперь еще и мебель то у нас все процессы вообще затянулись из-за того, что мы теперь делаем мебель и ждем, когда же у нас на объекте встанет та или иная часть значит, мебельного решения то есть суть в чем? мы можем вам записывать видео-обзоры просто Готовых ремонтов без мебели, но хочется, чтобы наши объекты смотрелись более-менее законченными, чтобы там стояли диваны, чтобы там стояли кровати, кухонные гарнитуры, шкафы-купе или просто приставные шкафы. Поэтому, собственно говоря, из-за этого и затягивается весь процесс. Если он раньше длился 3 месяца, то сейчас объект один занимает почти 10 месяцев или 12. Это достаточно долго, собственно, поэтому мы не снимаем.